Всем привет, это первая часть. Я музыку включил, обновил, в общем-то. Сейчас мы законруду его показываем статистику. Моего канала я его веду вроде бы полгода. Так что скоро год. Вроде полгода. Вроде мы посмотрим. Первый просмотр. Но когда я создал, я сразу не загружал, поэтому мы отнимаем И... Может даже будет. Руду пишем. В поисковике Google, Яндекс. Там дальше о рутупс существует у Сначала. ноль сейчас, сейчас. Руту, русский дата основания 1006 г. и нам директор новая его кстати я вот тут вижу мистер макс Видите? все просто все ютюбе идут сюда смотрите с вами рекомендуется идти э, данный даже Глент из команды 4 продакшн. в общем-то все идут сюда между прочим давайте посмотрим на галочку но это не точно скорее всего можно это скачать на никак так. это так одна функция такая вот попробуем галочку поставить если возможно то как-то он так сделал скопировал сейчас хочу скоешь попробовать а потом уже посмотрим галочка Прикольно, галочка галочка на круглым почему только можно это правда почему нет? не отображается три подписчика а было две по два подписчика помните было два подписчика Вон, два подписчика. Вот, а теперь уже три подписчика. И реально это клиент? Я четвертый. Понятно? Цифра 3. Я четвертый и четвертый. Подождите, 3. Я третий, оказывается. А, не знаю. Зачем? Ну ладно, я третий. Наверное, раскрыть точно. Сейчас мы его скопируем. Что в тут нужно? Ну, не важно сколько он будет скорее всего радиа скопировал не в курсе у больше подписчиков понял да понял э -э, о канале понятно подъем мой канал смотрите Только... создание канала есть привет но ну, ладно хотя подтвердить логистов не доволял уже как-то отвык от этого доли подъвлял у ну, нас короликов посмотрим сейчас почти 500 450 грубо говоря нажимаем на аналитику а кстати хочу настроить канал вот добавляем и сейчас да у меня вот такую галочку статус канал официальный а, -а, -а вот как вы можете разрешить или запретить показ рекламы на своем канале, включить рекламу на своем канале. вы не сможете принимать участие в партнерской программе. Вот, ну, вот, вот статус канала официально обновления. Раньше сконево. Так вот описание. <кхе> статус канала и официально дает право размещать видео на канале сразу после загрузки подать заявку на получение охотственной ученики и документы и юридическое лица, которые имеют ученики охотственных на контент понятно, думаю когда будет паспорт сейчас обработки. Жмем в обработке нажимаем ОГО на речку Видим, что подписчиков, ну, это, аналитики сейчас такой не отображается, но потом, говоря, в будущем добавить кучу новых. Вот, все, у меня тысячи, а будут 200 просмотров. Что, подключить монетизацию, где это интересно, но уменьшить, нужно 5000, буквально еще половина. Как это сделать? 128, я думаю, было вчера, было купило. Ну, это я скажу под это ролики, если тут прям не отображается, сколько роликов. Ладно. Тут, конечно же, я не загружал ролики. Я тут как-то отдыхал вот на автомате. Но это не сразу все было. Смотрим первый вал. Ну, уже четвертое, прикиньте. А что, назад уже нельзя. Десятое, ну, четвертое обычно. Это первое. Может, четыре месяца. Четыре месяца прошло. И мне не дают а нет 8 получается я подтверждаю всем. но это не точно это не точно такие не было просмотры. было помню 0 1 0 было не знаю ну реально это мало здесь все привод вот он что да а вот он правильно хорошо э, как куда вниз куда вверх что это делать куда нажимать ничего не работает а, я понял это такой вот старт если мы берем самую ниже короче давай это сегодня я не знаю работали ли функция или нет ну блин, ра я, я, я вроде бы записываю ролик, где-то он, он на канале канал. Понедельно, ну ладно, в принципе. Понедельникам сегодняшний понедельник. Ну, как-то так. Сбой, не сбой. Не прошлой неделе. Должна быть 7. Точно. Вот. Пошла неделю. Или что записывать ролик? Сейчас нужно нажать вот, кучу роликов. Как ну, что... ну, посмотрим вот так? Будет интересно. Так уже подтверждение. Но мне уже скучно увозить. О, как, что это такое? О, дайте добавления по нашим, значит по нашим. А, у кого больше просмотров? Ничего себе! Видели? Врали Стар хайпит. Жди, О, я не знал, что 115 просмотров 5, 6, Ну я сейчас ролик поднялся просмотром. он занимает 3 месяца. Это про он. Болит. Теперь мы будем давайте, если Прям все просмотра набрали. Тут, что? Тут 7 просмотров. Тут есть Что-то как-то не валяется. Так, давайте снова. Посмотрим. Нет, 17 просмотров, 14 просмотров. Может это первый ролик по популярности так И написано переводчик. Ну вот эта ссылочка 14 просмотров, тут 12. Где она? Меньше.. меньше да? А, бро. Вот, сам меньше. Нет. Странно, пища просмотрку О, да, типа времени. Это первый ролик был, да? Блин. наверное, 10 на 4, 4 месяца И через 8 в общем-то через год вы подключите что снимать кот эм, котик был 8 83 набрал он не самый стар но он убрал что же хай прошел Сделал по посмотрим Вот, уже Роблокс не катит, прием-прием. код, мой говорящий код катит немножко, да. а, возьмёт, просмотр. А Роблокс как-то по нулям все, ну, 11, тоже Пробуйте больше роликов, тоже уже экспериментируйте. А теперь, что сейчас нужно снимать. Это, второй ролик записал, и как-то он не проходил. как будто рекомендации пошли. Почему не для мне было бы интересно, как это все произошло. Технологии и интернет. А тут вот, другая тематика. не меня та же самая. Вот она. Когда вы аналитику, друзья, тогда мы посмотрим, откуда не взялись. Я второй загрузил. Они а, кине разница. Ладно. Вот, дома снимаете. Вот здесь надо был. снимайте. да Пробуйте снимать, но ну, рекомендуется пока что все что хотите, пока что ниши не заняты, а потом уже как мне идет мало-мало просмотров. не снимайте любви просмотров. Всем этих просмотров. С вами был Макс Риск. Всем удачи и пока.